Третья попытка на сегодня провести прямой эфир, надеюсь, получится. С банками мы, я не помню, с какими банками мы работаем. Вы можете позвонить нашим менеджерам, и наши менеджеры вам ответят на эти вопросы. С какими банками мы работаем? И еще раз расскажу эту историю, раз вы не слышали, потому что есть э, случай, когда нашему клиенту прям э, наш клиент обратился в лизинговую компанию, его просто тупо швырнули там, он э, внес 900-900 чем-то тысяч, в общем. Ну, денег в эту лизинговую компанию а Должен был получить там 4 чем-то миллиона В результате его швырнули его вот до сих пор у них идут судебные разбирательства Вот, все компании, с которыми мы работаем Мы, они уже проверены а, И уже не первый лизинг им выдан На наше оборудование Поэтому вы можете смело к ним обращаться Так, сколько служит? Ну, у меня есть, например, где 6 или 7 лет Вот я запустил 6 лет назад мойку Да, 6 лет назад я запустил мойку Это 14 год, 15-й примерно было и до сих пор это оборудование работает, поэтому оборудование работает очень долго. Смотрите, еще такая штука есть, некоторые не обращают внимания на терминал, ну терминал и терминал. На самом деле терминал это самое главное, самое основное, это мозги вашей мойки. И если терминалы работают плохо, в принципе, хавки и хавки, это у всех одинаково. Там дальше моторы тоже, в принципе, одинаковые, плюс-минус, да, комплектующие, которые вы не замечаете, но мы знаем, есть дешевые, есть дорогие, да, и только знающий человек может определить, на самом деле это хорошее оборудование стоит или это ужасное плохое оборудование стоит. Поэтому я вам так скажу, если вы покупаете, еще обращайте внимание на терминалы. И очень часто, ну вообще в России, наверное, я вам так по секрету скажу, это 3-4 производителя именно плат или вот все, что касается вот именно вот этого мозгов для моих самообслуживания. Мы перепробовали всех и остановились на одном единственном производителе, с которым мы договорились сейчас у нас контрактное производство. Он производит эти платы только для нас, работает очень хорошо. И поэтому обращайте внимание еще на вот именно терминалы и как давно и как, как долго они работают. Потому что еще бывает такое, что, например, если простые функции, это там пеноводовоз, там, пауза, то да, работает нормально. Но как только вы начинаете там ставить эквайринги, QR-коды подключать, там карты лояльности ставить, онлайн-мониторинг пытаетесь как-то подключить, все, это начинает барахлить, моросить, там начинается всякая ерунда. Поэтому мой вам совет, обращайте внимание именно на терминалы тоже. Э -э -э, смотрите, если по чесноку разговаривать, то химию в Узбекистан можно Отправляйте, есть, короче, в общем, водители. Ну, мы уже так отправляли. Есть водители, которые э, при, перевозят через границу, так как у нас таможенный союз с Узбекистаном, э, они спокойно перевозят. Там стоит 1000 или две рублей на границе просто, они оплачивают таможенникам и все, они спокойно их провозят. Поэтому вы покупаете ее здесь, и очень много машин есть, которые приезжают с Узбекистана. Загружаются здесь и едут напрямую там в Ташкент, ну я не знаю города точно, да, ну в общем едут в Узбекистан, поэтому здесь вы договариваетесь на эти же водители, они сами на границе тоже договариваются, и вот это самый простой способ закупиться химией и перевести к вам туда, в Узбекистан. Вообще, конечно, в идеале, если у вас есть свои какие-то производители, конечно, с ними лучше договариваться. Если у них или цена вас не устраивает, или качество не устраивает, только тогда уже искать производителей здесь, в России. Какой пылесос взять? Но если самообслуживание, то вы, скорее всего, внутренне не будете заглядывать. Uh, мойки самообслуживания. Вы, скорее всего, просто. Ну, смотрите. В общем, мы то, что ставим, мы ставим туда пылесос фирмы Портотехника. Кто знает, кто уже работал с мойками, знает. Портотехника это итальянская фирма. Они очень качественные пылесосы. Uh, многие коллеги наши. Они ставят туда ГРАССовские, это китайские уже пылесосы. Они очень плохого качества, на самом деле. Ну и просто, кто знает, уже сталкивался, это зеленый ГРАС. Я хорошо отношусь к фирме ГРАСС, они молодцы, хорошие парни, но пылесосы у них китайские, это аналог портотехники. И они очень часто очень быстро ломаются. Поэтому я советую, конечно, ставить э, и коллегам тоже, которые нас постоянно смотрят, следят за нами. Парни, ставьте хорошие пылесосы, э, потому что ну, меньше геморроя для наших клиентов, которые к нам обращаются, и для вас самих же, наверное, если вы отвечаете за свою работу. 20 литров химии, на сколько машин хватит? Э, ну, смотрите, считается в основном в среднем 80-100 грамм на одну машину. Это что получается? Значит, 20-литровая химия, это значит на 200 машин. Ну, в основном 200-250 машин, в принципе, хватает. Если вы прям до хрена химии используете, то 150 машин в основном. Бывают такие, что 150 машин. Так, это что касается химии. Дальше. Об обязательно нужно ставить обратный осмос, если обратиться, если можно обойтись в вода воду, городской водопровод. Смотрите, что такое... Э что такое осмос? Они вообще разные две, две штуки. Осмос – это деминерализованная полностью вода. Она вообще никаких следов не оставит на машине. Получается, что вода у вас, ну, машина выйдет без разводов. Единственное, если у вас пыльно, чтобы вы понимали, осматическая вода, некоторые, даже наши клиенты, которые к нам обращаются, они думают, что осмос – это какая-то вода с добавлением какой-то химии. Нет, это наоборот вода, очищенная от всех примесей, от всех минералов, там, всего такого. Поэтому осматическая вода это полностью деминерализованная вода. Умерченная вода это просто там всякие, она умерчает воду, она только э, очищает от всяких там калиев, магний, ну прям таких жестких солей. Но вода дальше, она может все равно в любом случае оставить разводы. Поэтому, конечно, если вы хотите функцию осмоса, то обязательно ставить осмос, потому что он реально не оставит. И причем... Такой маленький секрет. Есть один маленький секрет, как правильно подключить осмос. И я знаю, многие наши коллеги, они его подключают неправильно, и в результате, когда клиент моет осматической водой, все равно остаются разводы. А то там есть своя такая фишка, как правильно его подключить, чтобы вода на выходе не оставляла потом разводы. А это немногие знают, это только на практике. Мы сами очень долго неправильно подключали, в результате научились вот как год, наверное, мы научились правильно подключать астматические установки, чтобы на выходе вода не оставляла вообще разводов. Сколько стоит подбор участков, подбор и оформление участков? Блин, вот от, от там, например, 200 тысяч может быть, да, и выше. Там, там абсолютно разные цены могут быть. Это идет... Ну, есть такое, где вам могут, например, участок какой-нибудь там слабенький, не особо такой проходимом месте, там за 200, за 300 тысяч. Я знаю, что находит там. Да, 150-200 тысяч. Если участок в очень хорошем месте, то там могут с вас запросить и миллион там за участок. Я знаю, есть такие случаи, поэтому всякое бывает. Вот Это что касается выбора участка. Что лучше открыть, ИП или ОО для МСО? Ну, если честно, при открытии МСО, сейчас уже, в принципе, разницы нет. Почему нету? Потому что сейчас МСО приравняли к вендинговому оборудованию и уже там с 1 января, ну уже в принципе уже началось так, что у вас просто должен стоять чековый аппарат и на каждый выдан, ну на, в общем на каждую услугу вы должны выдавать чек. Мы сейчас ставим в этом случае, мы сейчас ставим QR-коды, потому что это удобнее, чем чеки, удобнее генератор QR-кодов ставить, подключать их к облачной кассе, и вы тогда в принципе там без разницы, ООО у вас будет, вы платить будете одинаково, платить будете с каждого чека, вот так вот. И в дальнейшем сейчас это будет только так. Сколько стоит двигатель Хавка? Двигатель Хавки стоит... Хавка двигателя не бывает. <laughs> бывает Николини, Равель, там российский Урал Энерговский бывает. Поэтому, ну, вот смотрите, Урал сейчас стоит где-то в районе там 15 тысяч, 14,515, я точно цену не помню. И Николини и Равель, они стоят, и ЕМЕ еще есть двигатели. Николини, они чуть дороже. Они там в районе 22 тысяч стоят, сейчас я не помню, где-то так короче. А Равель или ЕМЕ они стоят примерно в районе 19-18 тысяч, что такое. Ну я точно цен не помню, сейчас я просто не занимаюсь этим направлением. Призание у нас требует кассовый аппарат, несмотря на 54 ФЗ, что нам делать. В любом случае вам придется ставить... Чековый принтер или QR-коды, что-нибудь подключать по-любому вам придется. Если честно, это сейчас очень просто сделать. Мы работаем с организациями, которые, в принципе, там провода просто подключаете к купюрнику и монетнику, и все. И каждая транзакция, которая проходит, этот вот специальный, сначала ставятся мозги, и эти мозги уже подключаются к облачной кассе. Вот, и они там будут генерировать вам qr кады это то же самое, что чеки выдавать. Ну, вот это кассовый аппарат есть, вот qr кады вот выдача QR-кодов. Платно или бесплатно можно получить? Схему каркасов, да, можно абсолютно бесплатно, у нас есть типовые э, чертежи, просто единственное, что я вас хочу сразу предупредить. Э, это типовые чертежи, и они не всегда вам могут подойти. Э, э, в принципе, э, Вообще, лучше делать, конечно, индивидуально. Вы созванитесь с нашим руководителем отдела строительства. Если вам они подойдут, мы вам скинем чертежи вообще без проблем. Но вообще, вот сколько мы построили объектов, ни разу не было так, что все проекты одинаковые. Мы обязательно что-то где-то меняли в этих проектах, что-то добавляли, что-то убирали, что-то там по-другому совсем делали. Поэтому нельзя сказать, что все проекты одинаковые. Они бывают абсолютно разными. Поэтому совет вам... Лучше, конечно, индивидуально там, смотреть под каждый объект. И вообще, в идеале, огромная к вам просьба. Когда вы, э, когда вы, например, мы заканчиваем ваш объект, пожалуйста, присутствуйте в этот момент на объекте сами. Потому что очень часто бывает, что мы обучаем вашего какого-нибудь человека, в результате он через 2-3 дня там, или через 2-3 месяца он убегает куда-то, исчезает там, и забирает всю информацию, которую мы ему обучали, он забирает ее с собой. И хозяин мойки потом не знает, как, например, сделать какие-то элементарные вещи, поменять таблетку, поменять форсунку или еще что-то сделать. Поэтому огромная просьба к владельцам моек именно самим быть на мойке, чтобы наши мастера могли вас обучить, показать, что нужно делать, как нужно следить за оборудованием, за какими параметрами нужно следить все время. О, Это вообще прям отдельная история. У нас сейчас э, на звонки отвечает. если это электрическая часть, у нас прям наш сборщик, по, э, который находится в цеху, он отвечает на ваши звонки. Ну, уже многие с ним связывались, его знают, многие его зовут Максим. Дальше это начальник цеха, который отвечает на ваши звонки по уже сервисной части, э, тоже Максим. Дальше это Михаил, который тоже отвечает за сантехнические какие-то моменты, тоже он всегда на связи. И я сейчас, я понимаю, насколько это огромная разница. Люди, когда обращаются в какие-то маленькие компании, чтобы там что-то сэкономить, какие-то деньги сэкономить. Они думают, о, они мне сделали там чуть подешевле, вот круто там, да. Здесь мне обходилось чуть дороже, поверьте. Это чуть дешевле. завтра вам... Вот я знаю, я просто сам был в маленькой компании, и когда у нас э, стали уже больше больше продаж, и люди стали к нам обращаться, мы просто тупо уже не могли никого, э, никому ответить вовремя, там еще что-то, и это было очень много негатива. Поэтому, чтобы такого не происходило, для этого мы и сделали. Для этого у нас есть начальник цеха, для этого у нас есть отдельные электрики, которые отвечают на ваши звонки, отдельно сантехники, которые отвечают на ваши звонки. Поэтому это прям очень большая, огромная работа, чтобы вовремя проводить сервисную, обслуживание, просто объяснять клиентам, как правильно что делать, как решить проблему. А, ну, вообще у нас год гарантия, но сроки... Вот до сих пор, например, могут обратиться к нам люди, которые поставили, к примеру, 5 лет назад оборудование. И они сейчас к нам обращаются и говорят, слушай, я вот, у меня вот такая... Даже вот недавно были звонки, 2-3 человека, которые 3 года назад у нас поставили оборудование. Там у них какие-то там стали там проблемы там, или еще что-то. Они звонят, мы спокойно им отвечаем, рассказываем, что нужно сделать, как нужно сделать. Тут вообще срок неограниченный вообще. Пока у вас стоит наше оборудование, мы всю жизнь готовы вам помогать. Абсолютно безвозмездно. Проблем никаких нет. Вот. Через мониторинг можно вы стоимость за минуту? Да, конечно, можно. Вы можете зайти в мониторинг. Единственное, это должно быть приложение. Желательно с другого компьютера заходить. Это через тайм-вивер вы заходите на компьютер. И сейчас мы, правда, это упростили. Сейчас еще проще будет. Это через специальную программу. Сможете зайти на свой компьютер и управлять им. Вот. Через... Так, ответил, не совсем понятно. Надеюсь, про сервисную поддержку вы поняли все. Что касается гарантии, гарантия у нас год. Смотрите, чтобы вы понимали, что значит год гарантии, которую мы вам даем. Очень многие там сейчас стали делать, там, типа у нас два года гарантии, три года гарантии. На самом деле это все такое ну, обман, мягко говоря, да, очень мягко говоря. На самом деле мы можем и сто лет вам дать гарантии. На заводской брак там вообще никаких проблем нет. Потому что если брать заводской брак, то это встречается очень-очень-очень редко. Оборудование тысячу раз перепроверено. Поэтому оно работает как часы. А в основном проблем бывает из-за самой халатности самого хозяина мойки. Он делает что-то там, куда-то могут залезть, там что-то на, на функцию сделать там. Или ну, какие-то очень-очень мелкие такие проблемы, которые очень легко решаем. И даже вот сейчас, например, у нас там какой-то там какая-то неисправность белой глини, это Краснодарский край. Все, мы самолетом отправили двух человек, которые поехали там решать эти задачи, которые перед ними стояли. Так что вообще никакой проблем нету. Мы стараемся. Вот сейчас в Уссурийск уезжает парень, например, да, смотреть тоже там. Мы будем перепрошивать там что-то. Да, мы решаем. Не бывает без проблем, поверьте, нету. Если вам кто-то говорит, что у нас оборудование, которое работает идеально вообще без проблем, это все. Ну, мягко говоря, короче, это обман. Вот, не бывает так, что не бывает проблем. Просто кто-то их решает так, вот, оставляет на вас и вас с вашей проблемой. А кто-то решает так, как мы, но таких очень мало, я бы сказал практически нету, который так же, как мы отправляет самолетом человека, причем за наш счет абсолютно, самолетом отправляем человека, он абсолютно решает все проблемы там и выезжает обратно тоже на самолете за наш счет. Год гарантии мы даем на также заводской брак, это на какие-то заводские вещи. Плюс мы конечно делаем еще на что-то какие-то гарантии, мы не стараемся оставить вас с проблемой, но очень часто бывает, когда клиент, я уже про это рассказывал, когда клиент говорит, слушай, а у меня вот сальник. это сальники, понимаете, это то же самое, что колеса, я сейчас куплю колеса, скажу, они у меня стерлись раньше времени, поменяйте мне, пожалуйста, на новые колеса, сами понимаете, что это даже звучит глупо, поэтому, конечно, на сальники, на регуляторы, к примеру, регулятор, это вещь, которая, как работает регулятор, он открывает, скидывает давление лишнее, и закрывается, в результате вот эта чашка, она разбивается, и, к сожалению, люди многие этого не понимают, и они говорят, а сколько у вас гарантий на регулятор? Ну, нельзя на него дать много гарантий, потому что это механическая вещь, которая она не из-за заводского брака портится. Она портится просто потому, что у нее был большой поток у вас клиентов, и она просто выработалась со временем. Что еще? Мы не можем давать гарантии на сальники, например, на шланги. Мы часто ремонтируем шланги, даже бесплатно клиентам. Очень часто бывает, что бесплатно ремонтируем, например, там, да, на Какие-то вещи, которые вообще другие фирмы не дают гарантии, мы ремонтируем просто, чтобы клиент остался доволен. Стараемся как-то это вовремя все делать. Поэтому, дорогие мои друзья, если это какие-то сальники у вас стерли со временем, это если регулятор, или бывает пистолет, например, форсунка расширилась, там, или ну, мы и то, причем ставим лихлеровские форсунки, это самые дорогие, самые качественные. Кто ставит оборудование, не знает, лихлер это самая качественная, самая хорошая форсунка. Поэтому все, пистолеты ставим st 2300 мы не ставим, как другие там, MV-925, которые разбиваются, или еще какие-то там, да, китайские пистолеты, я смотрю на некоторых мойках. Мы ставим хороший, качественный пистолет, качественное, все качественное оборудование. Но мы не можем давать гарантии на те вещи, которые просто стираются со временем. И это обычное механическое воздействие это не заводской брак. Если вы имеете в виду, какую химию, например, какого производителя, но тут несколько производителей, тут несколько производителей, которые которые в принципе неплохо. Вортекс, сейчас они комплекс называются, у них есть неплохой. Но всегда надо экспериментировать. Грасовский, у них тоже есть неплохой шампунь. Мы тоже производим шампуни, но всегда надо пробовать, всегда надо смотреть, смотреть, что лучше, что хуже, что лучше работает, что хуже работает. Потому что именно под вашу воду надо будет надо бывает, подбирать химию. Так что тут надо методом тыка только. Я сам с Казахстана, если у вас берем оборудование, у вас установка как будет? Просто приезжают наши люди и устанавливают оборудование. Вообще без проблем, это уже есть, уже реализовано. Акта-Б у нас первый объект, сейчас еще два объекта, если я не ошибаюсь, в скором времени будет устанавливаться. Это тоже абсолютно, у нас единая таможенная зона, ну там как это все правильно называется, в общем. Поэтому в Казахстане вообще без проблем мы можем выезжать, устанавливать оборудование. Все парни въездные и выездные, так что не проблем. Что такое турбосушка? Ну, давайте, последний вопрос. Турбосушка – это подача теплого воздуха, в отличие от обычного воздуха, к примеру, да, то, что компрессор, через компрессор подается. Турбосушка – это такой небольшой, как рама такая, знаете, как рюкзак такой, знаете, и там стоят две турбины. Ну, в основном, если у вас хорошая турбосушка, то это две турбины они просто подают под горячий, это горячий воздух подают. Чем это лучше, тем что когда вы обычным воздухом э, выдуваете воздух, то у вас просто воздух разлетается по всей машине, да, и его надо вытирать тряпкой. А турбосушка хороша тем, что она сразу же сушит и не оставляет следов от воды, она прям получается, все эти капли, она сразу их высушивает. Вот чем хороша турбосушка. Все, всем всего хорошего, огромное всем спасибо, кто задавал вопросы, вы большие молодцы, что несколько раз переподключились, всем удачи, счастья, здоровья, сейчас самое главное, я думаю, и больше прибыли, чтобы вы всегда были довольны вашим бизнесом, нашим продуктом всегда, чтобы оставались довольны. Всем всего хорошего, до свидания.